Всем привет! Сегодня мы рассмотрим конструктор сайтов Wix. Вот он у нас Wix. И рассмотрим их правила пользования. Вот условия пользования. Пользование вик. <смех>, там, если почитать, ужас один. Итак, давайте на что нам надо обратить внимание. Итак, пункт первый, 1.3. Так, вот, смотрим, читаем. Если так, много воды не лить, да тут конкретно написано. Несмотря на выше... Сказанное, вышеизложенное викс имеет право устанавливать принадлежность контекста пользователя платформы пользователя по своему усмотрению, включая возможность игнорирования вышеуказанных положений. Ну, чтобы там не читали вверху, они захотят отменять, а захотят признают. Тут можно по поводу правообладателя. Так много воды расписано и такими закидонами. Поехали дальше. На это надо было бы обратить внимание. вот, На третий пункт первого параграфа. вот, То есть они захотят, они захотят там. Вот и с вами никто считаться не будет. Дальше поехали. там мы читать не будем. Вот смотрите, еще один такой пункт есть. Интересный. А третий, да, регулярно и самостоятельно сохранять, создавать резервные копии вот. вашего контента, пользователя информации, обрабатываемый вами в отношении вашей платформы пользователя, в том числе в отношении конечных пользователей. Дело в том, что они видимо не гарантируют сохранность информации на платформе. И в любой момент она может слететь. Поэтому вас и просят самостоятельно сохранять и создавать резервные копии. Вот так, дальше поехали. Теперь смотрите, еще один интересный пункт, седьмой. ВИКС имеет право предлагать услуги по альтернативным ценовым планам, устанавливать различные ограничения по загрузке, хранению и использованию услуг ВИКС. В каждом из высокоупомянутых ценовых планов, включая, там помимо прочего ограничения, на сетевой трафик и пропускную способность, размер или длину контекста, и так далее. А также время загрузки и количество подписчиков на ваш контекст. Если они захотят, то вам все ограничат. Вот так вот. Мало того, что ограничить, могут еще цену за это повысить. Во, в чем прикол у этих товарищей, понимаете? Так что тут еще думать надо. Вот. Но если мы немножко вперед забежим, посмо, посмотреть на их э, сайт, э, то тут даже нет по, по, поиск, поисковой системы. Понимаете, нету ее. Вот надо что-то найти, а ее нету. Так где-то будет валяться ваш сайт на вих, и никто его во веки веков не увидит. Такое себе чудо этот вих. Так, поехали дальше. Тут самый интересный, в этом пункте 2, 3, сейчас возьмем пункт, в параграфе 2, 3, пункт 9, вот. Самый интересный, смотрите. А, а этот пункт гласит. Э, вы соглашаетесь, обязуетесь на совершать следующих действий. Тут очень много пунктов, аж, аж, аж, аж, аж, двадцать два пункта. И под, и под этот пункт вы можете попасть запросто, Ли они вас подведут, как хотите, особенно, например, девятый пункт этого параграфа, а именно покупать поисковые запросы и иные ключевые слова с уплатой за клип. Такие, как в Google AdWords. Если вам в Google AdWords придется двигать ваш сайт на поисковой системе, ну, они вас закроют, потому что там же за деньги двигаются. Понимаете, они просто вас заблокируют и все вот такие дела просто будут вас блокировать поехали дальше теперь смотрим последний вот смотрите вот этот пункт читайте вы вы признаете и соглашаетесь. Видите с тем, что не соблюдение перечисленных требований, либо предоставление ложных заверений может привести к незамедлительному аннулированию вашего аккаунта. Понимаете? Теперь смотрите дальше. Когда будут аннулировать ваш аккаунт, они могут вас уведомить, а могут и не уведомлять. Понимаете? Вы утром встанете, а сайта вашего не будет. А в них правило так и написано. Без уведомления или с уведомлением, это как на их на ихнюю рассудительность, на ихнюю совесть. Дальше читаем. Без возможности возврата средств, уплаченных за пользование соответствующими услугами. А это значит, если они посчитают, что у вас там непорядок на сайте, вас заблокируют, или кто-то на вас пожалуется. Деньги только так слетят у вас, да и все, аккаунт заблокируют. Вот, хорошее правило, ну, просто золотые. Вот. Ничего не скажешь. А теперь по поводу в этом же пункте, в этом же параграфе есть такой пункт 15. Вот он. Если вы будете там грузить какие-то файлы, например, файлы, программы, Которые могут там повредить или прохватить, перехватить. Поним? Они все это могут посчитать, как это у вас будут трояны. И заблокируют, исходя из пункта 15, параграфа 2.3. Да, поле действия для закрытия большое. Так, ладно, поехали Это я вам так кратко рассказал Так, дальше поехали Тут у нас еще есть, если вы им будете пользоваться, так смотрите, надо будет им давать сразу платить наперед, видите, вот, иначе вас тоже заблокируют, понимаете? Вот смотрите. Mm -hmm. вот. При невозможности списания прочитающей платы мы можем, но не обязаны по собственному усмотрению повторить поп повторную попытку списать плату позднее или приостановить или аннулировать ваш аккаунт без последующего уведомления. Если продление предли... платных услуг подлежат оплате раз в год или раз в несколько лет, то ВИК будет прилагать усилия, чтобы предоставить вам уведомление о возобновлении такой платной услуги не позднее, чем за 30 дней до даты продления. Ну короче говоря, надо вовремя платить, не вовремя заплатить а забанят забанить насмерть. Вот это и все, что будет, понимаете? Этот пункт, э, вот этот пункт, это его надо очень внимательно рассматривать вам, понимаете? Мы не будем так его на нем конкретно останавливаться. Так, поехали дальше. Так. Теперь, тут самое интересное. Гарантия возврата. О. Тут так расписано. многие думают, что если они возьмут, например, платную услугу, то им бабки вернут, а как раз и не вернут им бабки. Понимаете? Вот тут так и написано. Смотрите. Если вы недовольны качественным услугам за пользование или за подписку, на которую взимается плата за определенный период времени, которые приобретены вами в первый раз, вы можете направить уведомление об отказе. По, по любым, под любым основанием в течение 14 дней. Но тут маленькая деталь, смотрите, возврат допускается только в случае покупки. Первый раз, то есть только при переходе от бесплатного пользования бесплатным веб-сайтом к платному пользованию, в соответствии с премиум пакетов. Понимаете, вначале надо взять бесплатный, а потом перейти на платный, заплатить тогда вам вернуть деньги. А если вы получите, а если вы заплатите сразу платный и потребуете назад деньги, вам денег просто не вернут. Понимаете? Вот в этом маленьком в маленьком этом предложении и зарытый черт. Понимаете? Загвоздка такая. Вначале надо с бесплатного перейти на платный, а потом вам могут вернуть деньги. А если вы берете сразу платный, то денег вам не вернут. Вот такие дела. Так, вот теперь смотрите. Э, тут они даже пишут. Вот, внимание. Понимаете, если читать вот это все услуги, то э, приобретенные посредством услуг могут быть невозвратными. Они вообще невозвратные. Mm -hmm. К ним относятся услуги третьих лиц, такие как доманы, инструменты для бизнеса и приложения. Вы будете приложением пользоваться и будете за них платить, но за эти приложения деньги вам не вернут. Понимаете? И тут даже написано, вы обязаны удостовериться в возможности отключения услуги, прежде чем ее приобрести. Дальше, ВИК не будет возмещать средства, уплаченные за невозвратные платные услуги. Понимаете? Вот. Так что надо думать перед тем, как сюда залазить. Поехали дальше. Ну тут понятно, в случае отказа от платежа, вот отказ от платежа, тут все понятно, что ваш аккаунт могут заблокировать. понимаете тут у них такое э, положение есть что они оставляют за собой право смотрите мы оставляем за собой право спорить отказ от платежа понимаете. А именно, вот смотрите, э то пользователь, пользователь, совершивший отказ от платежа в действительности, авторизировал соответствующую транзикцию и воспользовался услугами. Понимаете, когда вы авторизируетесь и пользуетесь, уже воспользовались услугами, вам денег просто не вернут. Вот так. Это так кратко и понятно. Так, аннулирование со стороны пользователя. Тут очень интересный такой пункт есть. Пункт 6.2, например, да. Вот. Это вообще такой замечательный пункт. Смотрите, не условий в или не внесение предсчитающейся оплаты их праве приостановить до оплаты в полном объеме или аннулировать ваш аккаунт. То есть, если вы не соблюдаете условия правила и правила их, вас тоже могут аннулировать. Вот так. Так, смотрим дальше. еще одна такая интересная деталь, которую люди не замечают. Вот, смотрите. Вик не несет никакой ответственности за утраты функциональности, либо за сохранение или резервное копирование вашего аккаунта. Дальше, контекста пользователя или данных, или конечного пользователя. Смотрите, также обратите внимание, что за повторную активацию аккаунта пользователя, услуг VIX после их аннулирования в их исключительно по собственному усмотрению может начислять дополнительную плату. Мало того, что он отключит, да если деньги с вас берет за то, что снова ее включит. Вот так эту статью надо понимать. Да как-то так. Много таких плавающих правил как хочу так и поплыву так электронная торговля тут очень есть такой интересный пункт М -м -м. вот мероприятие смотрите вот мероприятие просто замечательное мероприятие в зависимости от вашего плана ВИК может взимать сервисный сбор при продаже через ваш сайт билетов на мероприятия. А какой там сбор, я не знаю, какой там процент они берут. То есть настоящим вы соглашаетесь, что платят такие сборы по требованию ВИК у полном уполномочиваете в них давать указания своим партнерам по обработке платежей или вашему поставщику платежных услуг. Понимаете? То есть вы обязаны будете платить им сбор за то, что вы распродаете билетик на Мероприятие весело. А сервисный сбор тянет за собой увеличение цены на билетики. Ладно, поехали дальше. Так э, э, тут, а, вот еще один пункт. Вот параграф чем четыре. Что так. один такой пункт? Пункт 7.4 Подтверждение гарантии электронной торговли. Тут очень такое интересное есть абзац такой. Смотрите. Смотрите, что они тут пишут. Викт праве в любое время по вашему собственному усмотрению приостановить или заблокировать доступ к вашей пользовательской платформе или удалить ее, или любые пользу, пользовательские продукты, независимо от того, были ли они. За это, за это время добавлены, опубликованы или встроены в нашу пользовательскую платформу, не неся ответственности перед вами или конечными пользователями, в том числе за возникшие в результате этого потерю пропускной способности, то есть, если на вас кто-то там пожалуется, или у вас что-то не так пойдет, он ха -ха, приостановит и заблокирует вас. А потом если денег потребует за восстановление. Вот так. Понимаете? Вот, или кто-то на вас пожалуется или что-то пойдет не так мы там рассматривали выше он тут только он все может заблокировать без без предупреждения так поехали дальше а, видео услуги ну тут видео услуги, очень такой э, замечательный стоит Обжат. сейчас я вам покажу а на которые люди тоже не обращают внимание. смотрите М -м -м. смотрите, в дополнение именно в дополнение к сказанному в разделе 13 там, настоящих условий. Вот. А раздел 13 мы потом посмотрим. А он э, говорит об ограничении ответственности. Да. И читаем дальше. Без какого-либо ограничения ответственности вы должны полностью возмещать убытки. То есть вы должны полностью возмещать убытки, защищать и ограждать ВИКС. За то, что он вас блокирует и берет бабки, вы его, должны защищать и ограждать замечательно. Его должностных лиц, директоров, акционеров и сотрудников. А вашу информа... а вас он защищать не защищает, понимаете? И вашу информацию он вообще может слить кому попало. И заблокировать ваши деньги с вас содрать, но вы его обязаны защищать. Тут вас во... просто замечательный такой абзац, Замечательный такой пункт. Понимаете? Вот. Дальше от любых, короче, организаций, агентов и от любых претензий, обязательств, ответственности, а также возместить им любой из тех, убытки, задолженность, Ой, что ложится на вас и расходы, и издержки, ого-ого, которые возникли или в связи с нарушением или неправомерным использованием патентов. Да, на вас очень много чего ложится, как почитаешь, голова болит. Здорово, не придумали. Типа, дайте денег, я ни за что не отвечаю. Ладно, поехали дальше. Да, здорово, не придумали. Вот тут на, э, по поводу услуги третьих лиц, это когда они вам навязывают какие-то программные продукты, за которых вам придется платить, к сожалению. Понимаете? Вот. Видите, смотрите, тут написано, что вы признаете, соглашаетесь тем, кто, вне зависимости от формы, в которой вам будут предложены услуги третьих лиц, а именно, смотрите, идущие вместе с дополнительные включенного пакета определенных услуг в ну там идут какие-то определенные программы, за которые вы будете, к сожалению, платить, понимаете? И вы с этим всем соглашаетесь автоматически. Вот, понимаете? И за то, что будете ими пользоваться и платить. Видите, а тут даже есть еще одна такая статья, что действия по собственному усмотрению, усмотрению в их вправе в любой момент приостановить или заблокировать доступ к услугам третьих лиц и, или удалить их из вашего аккаунта. А денег за это все равно это вам не вернут. Заплати, заплати. Попользуются там немножко, и могут удалить эту программу, и все, денег не вернут. Понимаете? Вот смотрите, а тут они пишут, но надеемся, что этого не, не произойдет, то есть, не произойдет что, не произойдет его отключение, да, здорово написано. Ничего не скажешь, а люди этого не понимают. Ладно, поехали, вот смотрите. А если э, если, например э, вот видите, если при использовании наших услуг вы пользуетесь услугами программным обеспечением или товарами третьих лиц, вы заявляете, что действуете в соответствии с их условиями и использованиями. То есть вы должны видеть, это даже написано, если вы используете YouTube, Ютуб, то вы должны соблюдать применимое положение условий. Видите, даже ссылка есть. И вот ссылка в есть, понимаете? Ладно, поехали. Тут, вот смотрите, есть все вот. Неправомерное действие и злоупотребление. Тут есть такой абзац интересный. А, если вы считаете, что пользователь или услуга да, третьих лиц действует некорректно или иным образом злоупотребляет услугами в их... Незамедлительно сообщите о таком пользователе. А дело в том, что на вас тоже могут так подать. На вас пожаловаться. Понимаете, в чем проблема? Вот. Дальше. И вы должны будете заполнить данную форму. Когда будете жаловаться, ну не забывайте, на вас тоже пожалуются. Далее читаем. Вы соглашаетесь с тем, что ваше сообщение не приведет к возникновению у них какой-либо ответственности или обязательств, и что в их действует по собственному ответственному усмотрению, может рассмотреть данное сообщение и совершить необходимые действия, а необходимое действие это вообще заблокировать аккаунт или платформу. Далее пишем, будет держаться от совершения каких-либо действий или запросить дополнительную информацию и документацию до совершения каких-либо действий. Ну, с другой стороны, если на вас пожалуются так само, то вам тоже будут прилетать требования, вот, показать какие-то документы, дополнительную информации предоставить, а то ли все могут заблокировать ваш аккаунт. Так что вот так вот хороший абзац, ничего не скажешь. Вот. А теперь насчет авторских прав. Вот смотрите. Тут тоже есть такое насчет авторских прав. Если вы считаете, где-то так, да, примерно. Смотрите, если вы считаете, то ваше произведение было скопировано или иным образом использовано в нарушение авторских прав, то вы также должны заполнить форму. И предоставить следующие сведения вот, агенту по защите авторских, авторских прав. Понимаете? Ну, тут пункт первый, второй, третий. Вот. Написано описание материала, который, по вашему мнению, составляют нарушение авторских прав, либо является предметом деятельности. Составляющей такое нарушение подлежит удалению или доступ к которому должен быть заблокирован. Итак, смотрите, э, доступ к которому должен быть заблокирован, а также сведения, которые позволяют в их определить местонахождение данного материала, включая веб-адрес. и Дальше читаем, заявли, далее читаем четвертое. Э, заявление о том, что вы добросовестно предполагаете, что использование материала, моим способом не разрешено владельцам авторских прав. Понимаете, тут такое это авторское право, что вы под его сами можете попасть. Тут еще есть пятый пункт. Заявление о том, что сведения, изложенные и уведомлении соответствуют действительности и что под угрозой привлечения к ответственности задачу ложных показаний, вы являетесь владельцем авторских прав или уполномоченным действует от лица владельца да, будут разбираться, долго и нудно, грубо говоря. Вот, понимаете? Но зато аккаунт могут заблокировать. Вот. Ну, тут дальше, вот, в случае получения э в случае, получив уведомления о нарушении авторских прав, связанных с вашим аккаунтом, пользователь или платформой пользователя, их может аннулировать ваш аккаунт, понимаете, закрыть вашу платформу или удалить тот иной контент направив вам предварительное уведомление или без такового то есть он захотел, закрыл захотел, не закрыл ваш аккаунт так. Датки там по любому поводу пока будете разбираться это будет долго и нужно, деньги будут заблокированы, аккаунт будет заблокирован, кто-то кому-то что-то не понравилось, все блокируют без, без разговора грубо говоря Понимаете? А пока вы направите, даже написано, в этом случае вы можете направить третье уведомление в соответствии с статьей 512 DMTA, которое должно содержать. Ну и тут по пунктам. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Понимаете? Вот. А теперь читаем дальше. А... Смотрите, действия по собственному усмотрению, не по правилам, а по собственному усмотрению в их решить Вопрос о том, следует ли признать уведомление, направлен, направленное на основании той же статьи, принятым к рассмотрению. Понимаю. Это долго и нужно будет. Микс составляет за собой право уведомить физическое или, или юридическое лицо, направившее уведомление о нарушении и о встречном уведомлении а также передать ему сведения, изложенные во встречном уведомлении. Это, ребята, разбор будет долгий и нудный. Это будет ужас интернета. Понимаете? Вот. Ну и тут пункт 12. Отказ от гарантии. Тут, если так, почитать, так тут. Вообще, ни, ни за что не хотят отвечать, понимаете? Вот смотрите, вот даже маленькие пункты, действия по собственному усмотрению, ВИК может, но не обязана в любой момент и по любым, по любым основаниям рассматривать, контролировать или редактировать платформу пользователя. Он может, а может не может. Такое как напишут, А в их, как правило, напи, написано, что хочу, то и делаю, понимаете. Вот. И тут дальше. Вы признаете наличие рисков, сопряженных с использованием услуг ВИ. Вы это понимаете, ответственности они никакой не хотят нести, но зато деньги будут брать как положено. Ну тут очень хорошая только есть так, такая, такой абжас, вот. И их не рекомендуют использовать, Платформу для размещения контента личного характера и не несет ответственности за обеспечение безопасности неприкосновенности указанного контента. контента. Понимаете? Так что думайте, что туда выкладывать. Вам никто ничего тут не гарантирует. Еще маленькое тут такое есть, вот смотрите. Использование вами услуг VIX в бета-версии означает ваше согласие принять участие в бета-тестировании соответствующих услуг VIX. Да, ну короче, у ВИК тут есть обкатка этой программы, я так понял. И вы в нем участвуете. Теперь, ограничения от ответственности, да, тут очень много читать, читать надо, вот, очень много, вот смотрите, давайте возьмем вот этот пункт, вы признаетесь, соглашаетесь с тем, что данное ограничение ответственности является распределением рисков, согласованным между сторонами, которые чаще являются встречным предоставлением за получение вами услуг. И данное ограничение будет применяться даже в том случае, если в них была предупреждена возможность возникновения соответствующих ответственности, но на самом деле они никакой ответственности там никто не будут, у них там вообще в правилах так и написано, ни за что не отвечаем, абсолютно. Вот так вот. Гарантии возмещения убытков. Вот, ну тут вам конечно смотрите. Это вообще замечательный, очень короткий такой пункт. Да, вы обязуетесь вы обязуетесь оградить микс и всех там ее товарищей от любых претензий и обязательств и ответственности, а также возместить им любой Усерба убытки, задолженность, расходы и издержки. Они вам ничего опять, понимаете, они вам ничего не будут возместять, даже забанят по полной. А вы им, да, пожалуйста, с вас еще требовать будут. Вот. Издержки, вы им должны возместить. держки задолженности, расходы, возникшие... Наступившее или понесенное в результате нарушения вами положения настоящих условий или иных условий. Да, они вам, вас под любую статью могут подвести. Это их правил. Второе. Нарушение вами прав третьих лиц. Ну, это авторские права. Далее. Ну, вот тут написано авторских прав, прав доступа имущественных, даже прав и прав, на непрекорасновенных частной жизни, в связи с вашей платформой пользователя или контекстом пользователя. Понимаете? Как тут не читаю вам тут ничего, никаких, никто вам ничего не будет гарантировать никакого возврата, а вы им будете платить, и все как будете. Они с вас еще требовать будут. Они а будут платить до баня. Общее положение. Ну, тут мы почитаем такой хороший пункт. где тут у нас пунктик такой есть а изменения и обновления вот смотрите э, они могут смотрите викс оставлял за собой право изменить приостановить или прекратить действие любых услуг викс или их компонентов, или цен. И отменить ваш доступ к любым услугам, ВИК, включая удаление любых материалов. По любой причине, или внести изменения в любые условия, ВИК с представлением предварительного уведомления и были без такого. В любой момент и любым способом. Вот смотрите, вы соглашаетесь с тем, что ВИК не будет нести ответственности перед вами или третьим лицом за любые изменения, остановку или прекращение таких услуг. Понимаете? Опять таки, они в любой момент вас могут закрыть. Вот. И закрыть по любому поводу, ваш аккаунт может приостановить действие. Никто вам никаких убыток убытков не возместит. Вот. Так, дальше, уведомления. Ну вот, что у нас есть уведомления у пункте 3. Мы можем направить вам разным уведомлениям. Вот смотрите, разными способами вам будут направлен, направлены уведомления. Смотрите, э, видео сообщение электронной почты по предоставленному вами электронному адресу или иными способами. Ну, это телефон, и, а также по адресу физического лица, которое вы нам предоставили, понимаете? Вот смотрите уведомление будет считаться полученным вступившей силы в течение 24 часов с момента его опубликования или отправки любым из вышеперечисленных способов, если оно не указано в уведомлении, а то есть если вы вовремя не заглянете на почту электронную, ну, тогда будете разбираться и потеряете деньги, если вовремя не посмотрите. То есть, грубо говоря, опять будут блокировать вашу вашу платформу, ваш аккаунт, будут блокировать, по сути, по любому поводу. Так, поехали дальше. Так, правоотношения. Тут вообще они себя, вот, пожалуйста, они с себя снимают любые, э, любую ответственность. Смотрите, правоотношения, условия, викс и факт использования вами услуг не могут толковаться как приводящие к возникновению отношений и партнерства, совместных предприятий, трудовых агентских или франшизных отношений между вами. Похоже, у вас только виртуальные отношения больше никак. Вот так вот. Смешно как-то написано. Как-то так скользко. Дальше мы не будем уже толковать, я думаю, вам понятно. Вот я и так у вас много времени забрал, мы уже час как разбираем их правила, хотя не каждый пункт разбирали, а так, такие, которые бросаются в глаза. Вот, понимаете? Ну, в интернете еще посмотрите, Отзывы на вик, там об вся красота будет. Интересно почитать. Вот так вот этот вик не знаю, ребята, не знаю. Но я на этот вик бы не делал бы ничего, а создал бы свой сайт или сайт магазин и работал бы, потому что я не знаю. Я бы им не работал. Если вы считаете, что правило нормально, это ваш выбор по поводу этой платформы. И потом не говорите, что вас не предупреждали. Поэтому вам решать, как быть. Ну на этом я заканчиваю. Подписывайтесь. Будем разбирать дальше.